Так, добрый вечер. Мы из Украины. Так, в эфире творческое пчеловодство. Начинаем наш экстрим. Экстрим, экстрим по зимовке. По, по окончанию зимовки. Смотрите. Сегодня будет тема моя любимая и перспективная. Любимая почему? Потому что здесь есть над чем поработать, есть где проявить творчество. А перспективная она будет в том плане, что меняется климат и двухматочное содержание будет наш один из таких путеводных технологических факторов на днях коллега из канады прислал мне вот этот материал по банку маток то чем я занимался на протяжении двух лет война не дала к сожалению но оказывается занимается этим не только занимались вернее не только мы и причина, вернее, а причина выйти на банк маток, хотя я зимовал уже две матки в проходящих изоляторах, казалось бы, все нормально, две матки весной старте достаточно, но в проходящих изоляторах как-то не всегда получалось перезимовать 100% маток, 30%. 30%, то есть третья часть маток отходила. И вот, когда я готовил книгу, последнюю, двухматочное содержание в годовом цикле, ворвалась, как гром среди ясного дня, эта тема, изоляция, вернее, банк маток. А перед этим, года два-три назад, искали, в общем, Услышали звон, да не знаем, где он. Выскочила информация по банку маток, там где-то было 30, 60 и более. И зимуют успешно, хорошо, до самой весны. Не нашли нигде мы информации. Завод-изготовитель дает реквизиты по закупке этого изолятора. То есть не изолятора, а банка маток на... 30, 30 маток, а сама технология как, что за тонкости, что за принципы, мы никак не могли понять. Пришлось, пришлось самотушке, как кажусь, заниматься этим исследованием, потому что нам нужна была плодная матка рано весной. Ну, по порядку. Смотрите, насторожил какой факт. Меняется климат. Понятно, что только слепой этого не замечает, что климат меняется, и вся флора и фауна будет, соответственно, приспосабливаться, применяться, отмирать, отходить, как-то усовершенствоваться, мутировать и так далее. А насторожил факт, мы его обсуждали, тоже ворвался, как, как снег на голову. Тропи, тропилилапсос, клары, клещ, тропический клещ, откуда он мог взяться в северных широтах, то есть в наших широтах, где безрасплодный период длится ну, 3-4 месяца как минимум, а литература ветеринарная утверждает, что он питается только лишь и живет и размножается только в расплоде, а вне расплода живет там 2-3 дня. И вдруг пошли такие сигналы, тревожные, что его заметили в северных, ну то есть более прохладных широтах. Ну возьмем нашу Украину, это Полтава. Ну как-то не хотелось до одного, до одного времени, как-то не хотелось с этим соглашаться. Сразу возмутилась консервативная ветеринарная наука прошлого столетия, гробов лежит у меня на столе, что он питается клещ только и размножается только в расплоде, А вне расплода он не может. То есть паразитировать, пережить и питаться на взрослой особи он не может. Значит, стали мы перед таким вот... Перед фактом того, что это может быть, либо мутировало какое-то насекомое от грызунов, очень часто в роликах последних, вот те, которые были в моем распоряжении, очень часто встречались грызуны, мыши и крысы. Ну, а это довольно-таки довольно частые гости у пчеловодов на пасеке, ну, мало ли, может, это было вша или блоха или там еще какая-то гнида этого грызуна и применилась, приспособилась к размножению к пчелином расплоду. А почему бы нет? Уникальная кормовая база, температура, микроклимат, мало ли. Но повтори, появилась вторая версия, что именно это именно клещ тропи. И он в связи по причине изменения, глобального изменения климата, глобального потепления, а мы говорили о том, что уже появилась китайская, э, китайский шершень в южных странах Европы, уже появилась саранча в Крыму и так далее. Ну и все живое будет, конечно же, ради своего сохранения как вид в природе, будет искать дополнительные Места инкубации, размножения, питания и так далее, где будет позволять микроклимат, кормовая база он, и возможность размножения. Конечно же, он будет осваивать эти новые территории. А как же ж мог тропить так быстро друг из тропического региона, где круглый год расплод пч, пчелиный. Понятно, там логически он мог выживать, потому что круглый год расплод. И он в расплоде живет. Какое-то затухание было, размножение семьи в определенные периоды годового цикла на небольшом количестве. Но тем не менее расплод оставался. Затем начинался, начинался сезон, активность, взрыв сезона. И семьи начинали размножаться, то есть развиваться активно. Соответственно, и активно включался в свое размножение клещ-тропи. Но это было в тропиках. И появляется вдруг он у нас. И вот я, к чему я сказал вначале, что моя любимая тема двухматочное содержание и перспективная. И перспективное. Может случиться так, что действительно клещ-тропи. Преобразов... Мутировался, мутировался в связи с изменением климата, передвижения его в более северные широты, и он освоил этот принцип гипобиоза. Как у нас осы, мухи, они в, зимнем, в зимний период, осенью, с конца, с конца сезона активного, лета, под конец лета, начало осени, они накапливают максимальное количество питательных веществ. Ну, как медведь, грубо говоря, так уже утрировано. И затем впадают в пячку. Гипобиоз с полным нарушением динамики. Это оса, муха. Пчела тоже в гипобиозе, но она с частичным нарушением динамики. То есть она постоянно в движении, она питается кормом, медом. Ей нужен углевод. Для пополнения гликогена, содержание этого микроклимата, энергетического клуба, там 30 градусов внутри, где матка находится, держать эту температуру. Понятно, что корм, углевод, является как источник энергии. Ну, это пчела. А мелкие насекомые одиночные, ворова, ворова тут приспособился имея более мощные челюсти, питаться гемолимфой, ну, будем гемолимфой или жировым телом, взрослой особи, чтобы перезимовать до следующего активного сезона, начать цикл размножения. А как выживает и и вот Наука, вот недавно я встречал такую версию, что тропий мог эволюционно приспособиться и впадать вот этот, вот эту медвежью спячку, если можно так выразиться, гипобиоз с полным отсутствием динамики, то есть сокращается до минимума микропроцессы обмена веществ в организме, и он спокойно себе щеки наел и лежит до весны. Начинается расплод, где он сохраняется то ли на дне ячейки, то ли не знаю, где еще, в тергии, может, западает пчелам, ну как бы там ни было. Версия имеет право на жизнь и мало ли. Так вот, смотрите, к чему я это все веду. Это было прелюдия. Что у нас пчела сама по себе может менее не, успе, не успевать за вот этим изменением климатических условий, кормовой базы, может физиология пчел не успевать за изменением. Потому что меняется аминокислотный состав окружающей среды. А имеется в виду, что первый, первый источник аминокислотного состава пыльцы, белка – это пыльца. И вот изменения кормовой базы именно белковой, пыльценосов могут затормозить эволюционный, то есть приспособиться к изменению климата и идти в ногу с этими изменением кормовой базы, с ухудшением ее в аминокислотном составе, и, эволю... и, соответственно, физиология пчел тоже будет параллельно так сразу и приспосабливаться. Какая-то будет часть генетического наследия, а они все разные, и опять и вот здесь, как раз, вот присутствие облета матки. С множеством трутней и является таким вот хорошим показателем того, что наследие в матке заложено не от одного трутня, потому что он может, быть, он может дать наследие нежизнеспособное. И потомство в дальнейшем от этой матки как репродуктора просто будет соответственно физиологически слабое потомство нежизнеспособное производить. И семья обречена на гибель. А когда с несколькими труднями, то понятно, что есть выбор. И мы об этом очень часто говорим, что есть доминанты и рецессивы. Доминирующие хромосомы и рецессивные. Сильно жизнеспособны, то есть хорошо жизнеспособны и слабо. И вот когда доминанты с доминантами соединяются, при формировании диплоидного яйца, две, два хромосома, и от матки и от трутня рождается стойкая жизнеспособная особ от них эмбрион и так далее дальше взрослая оса а бывает слабые и вот когда набор этот спермы от множества трутней там смешиваются всеми приемники затем когда начинается оплодотворение яйца при выходе из парного яйца вода вот тут идет Фактор отбора. И к чему это все, вся эта прелюдия, что двухматочное содержание, мы сейчас к этому придем, именно двухматочное содержание даст возможность в начале, в начальной своей стадии роста пчелиной семьи весной, в начале сезона, дать большее количество пчелы. Какая-то часть пчел, вот когда будет изменение этого климата, и мы будем, пчеловоды, будем содержать эти семьи, будут меняться у нас поколение, молодежь будет идти на смену, будет принимать эстафету этого пчеловодства. От нас они будут брать эти семьи, а мы их должны сохранить, как нам сохранили наши предки. И если большое количество пчел от большого генетического материала будет присутствовать в семьях и при изменении климата, то мало жизнеспособные, не успевшие по своей физиологии приспособиться, будут отходить. А более, а более унаследовавшие сильную физиологию тех, кто сумел мутировать в ногу с, с климатом, и пойти при этих изменениях, тот выживет, и он будет создавать костяк для дальнейшего, для дальнейших селекций, там, ну и так далее. Поэтому я считаю, что двухматочное содержание будет одним из приоритетных факторов: э, держать наше пчеловодство практически на плаву. Но нужно. Сейчас подходим к теме. Нужна вторая весной плодная матка. Сокращать семьи осенью, но пока это пчеловоды переступят через этот количественный синдром. Ну не знаю, сколько должно пройти еще времени, поколений. Но когда-то к этому придут. Ладно, ну перезимовали, допустим, тот штат какой был, 50 семей, более-менее. Но желательно районе, районе никто не отменял. Все равно, средняя силы даже семья, и даже ниже средней, и четыре рамки, все равно они меняют три поколения пчел. Старая перезимовавшая пчела и перезимовавшая матка – это тот роевой дуэт, который все равно в отсутствии природе взятка даст роевой инстинкт. А у пчелиной семьи есть три группы пчел. Пчелы-кормилицы – ульевые пчелы и строители и воскостроители и фуражеры так вот если какая-то из этих трех групп пчел будет не задействована в работе то ли кормилицам некого будет кормить масса печатного расплода молодой пчелы а открытого мало они убили они в бездействии или же не будет Воскостроителям не заняты не будут, тоже взятка нет, нету стимуляции активизировать восковые зеркальца, тоже без дела там они по этому улью блондают. И летные пчелы, точно так же, если нет природе взятка, они полетали, полетали, ну короче говоря, бездействие, отсутствие в природе взятка, какую-то группу пчел, вот этот период кульминации приведет к фактору роения. Нежелательно, конечно, для нас. Если мы в двухматричном состоянии семья, мы ее подвели, и она начинает развиваться, вот этому, она даже очень часто проходит эту кульминацию. Берем мы первый взяток, оказывается, допустим, успеваем сделать отводки со старой матки, но у нас сильная семья, у нас есть чем работать. А две матки дают возможность содержать семью в рабочем состоянии дольше, чем она бы была в одиночке. Почему? Во-первых, если две матки, значит, там больше открытого расплода. Раз открытого расплода много, значит, есть кого кормить. Пчела не войдет преждевременно в роевое состояние, а будет сохраняться в рабочем. Плюс, ну это уже мои капризы, такие предположения, возможно, между феромонами какая-то конкуренция идет. Что вот и двухматочные семьи, не, не так, имея силу, полтора-два раза больше, чем одноматочные, но не спешат входить в районе. Они идут такие уже последние. Как взяток прекратился, значит, войдет обязательно и, и двухматочные. Так вот, двухматочная даст возможность вот этот, при смене климата, в этот эволюционный переход при этой мутации, я не знаю, как ее назвать, но приспособиться к тому, что часть будет слабоживущей физиологии отходить, а хорошо, крепко жизнеспособная пчела будет выживать. А для этого должен быть, должна быть большая масса, большое наследие генетическое от большого разнообразия тех, кто передает это наследие, труднее, соответственно, и был бы... Было бы из чего природе выбирать. Так вот, присылает мне, я на это потратил, ну, я только начал фактически этим заниматься. Без сотовая, э, бесконтактная зимовка. Оказывается, во Франции 5 лет назад, в... Ой, забыл, как этот город, в Канаде, неважно, а Пимон, где была... И там уже презентовали этот, этот опыт. Очень интересный опыт. Зимовали, ну, видно, да, видно, что клеточки, ну, такое это общее. Сейчас я вам еще покажу слайды. Это, это как общая такая картинка. Семья должна быть, будете смотреть там дальше в роликах, конечно же, ну, видно. Видно, как сколько должно быть пчел для того, чтобы обогреть максимально, то есть создать такую, такой микроклимат вокруг вот этого банка маток, чтобы температурный режим соответствовал э, тому, что матка будет излучать феромон, и ее пчелы будут ощущать. Если они будут ее ощущать, они будут ее кормить, соответственно. Интересный фактор, что именно бесконтактные, обычные пересылочные клеточки, помещаем маток из абсолютно чужих семей, абсолютно ну, неограниченное количество, слишком громко сказано, ну, 20, семью обычную, 20 клеточек сверху я ложил на, просто на бруски, и пчелы их кормили. Даже были... Я делал эксперименты даже в присутствии своей плодной матки. Ну, казалось бы, есть своя родоначальница, есть королева, свой феромон господствует, ярко выраженная индивидуальность семьи, и вдруг появилась эта общага, коммуналка, маток, масса, но пчелы их кормили. По всей видимости, этот я так уже вывел, что... Какая-то биологическая обязанность, раз она плодная попала, излучает феромон, значит пчелы ее кормят, несмотря на то, что есть матка. Матку кормят маточным молочком, потому что она еще в репродуктивном режиме, а этих просто мед, кормят медом, а меда не жалко. И вот компактность. Основа будет, вот картинка слева, видно, что и желательно, чтобы это была врезная тема. Так, пожалуйста, дальше слайд. Ну, это уже, э, смотрите, это уже в принципе конечно, там они в разбор. Большая, я в конце, в записи, когда буду выставлять на канале ролик, там дам ссылку электронную на полностью, на полную версию. 50 минут доклада и ну, на французском языке, конечно же. Я бы его дал сейчас полностью и презентовал 100%. Ну, на французском языке. Поэтому, кто хочет там, посмотрит, полистает, захочет перевести, пожалуйста. Ну, как вердикт, смотрите, было три группы семей. Одна, один банк маток и 40 маток было в банке маток, при температуре 6 градусов зимовали. Вторая группа пчел, по 5, по 5 пчелосемей было. Вторая группа пчел и банк маток 47 зимовали при температуре 11 градусов. И третья группа при температуре 16 градусов. И вот смотрите, в конце колонка. Хуже всего перезимовали. То есть отход больше всего был там, где температурный режим был самый низкий. Там, где 11 градусов перезимовало больше, и где 16, 86%. процентов, 86%, я так понял. Ну не важно. Короче говоря температурный фактор и я в своем ролике за прошлый год февраль месяц посмотрите 17 февраля за прошлый год 2022 я показывал какие, какие опять было пять вариантов банка матов и на те на которые я больше всего возлагал надежду они лежали горизонтально и в окружении пчел, казалось бы, но не тут-то было. Все они там погибли, потому что не, было, не был соблюден температурный режим. А почему они погибли и почему температура решает решающую, главную роль? Если изолятор проходящий, то к матке проникают проникает проникают свита, и даже если понижается температура, то они ее обогревают. Обогревают, они ощущают ее феромон, соответственно ее кормят. То есть есть присутствие матки, все, ее нужно кормить. И там, где большое количество этих клеточек и режим температурный, конечно же, был распределен неравномерно, то крайние матки это я заметил по своему эксперименту, и здесь это подтверждается вот в 6-градусном режиме, то крайние матки, ну, фактически 50%, почти отошла половина. То есть клеточки должны быть и ячейки, и ну, минимальные. Максимально это должно быть в центре клуба, врезное желательно, и семья максимально сильная. Вот а тогда гарантия перезимовки будет... И максимальное если 86 процентов выхода даже при наших минусовых серьезных температурах при том количестве пчел которые окучивает этих маток а будут кормить только в том случае маток в непроходящих изоляторах только в том случае подчеркиваю если температура будет позволять Ощущению феромона этой матки. А при температуре плюс 10 и ниже, уже пчелы постепенно, то есть и феромон постепенно, они, он хуже ощущается пчелами. Поэтому должен быть вот такой, вот такой центр тепловой. Так, давай дальше. Ну, ясно, да, вот ставится несколько клеточек. И видим внизу фотографию, вверху просто схема, а внизу фотография. В идеале показала, ну чем меньше клеточек по логике, чем меньше клеточек, тем, тем чем компактнее, тем, конечно же, больше обогрев и тем больше процент выхода мата. Поэтому не старайтесь вот делать такой колхоз, а бы побольше, и, а затем будем, э, задним числом мы все умные, и констатировать потерю по весне и сожалеть за то, что мы не лучше две семьи сделать и распределить там по 20, по 10 этих маток. Но максимально компактность с максимальной гарантией выхода. Дальше. Так, и, ну, вот это в принципе все вращается вокруг одного смысла и вокруг одной логики. Вверху 40 маток. Банк маток из 40, перезимовала 74%. Внизу банк маток из 80 клеточек, из 80 маток. Соответственно, мы опять возвращаемся к тому, что, конечно же, клуб не смог одинаково создать тепловой режим, тепловой ну, фактор и микроклимат для всех. Ну, растянулось, растянулось это все центральные матки были в максимально в желаемом таком факторе их кормили они излучали феромон больше те которые были на периферии а там возможно было плюс 10, притупление выделение феромона потому что температура тела матки самой сокращается и соответственно феромон выделяется слабее и меньше его ощущать их просто они погибали потому что их бросали кормить и вот как результат сорок Процентов выхода дальше ну вот такой так будет даже я так они практикуют так выглядит но я бы крайне крайне убрал это по 40 показана фотография на 40 маток но от бруска боковые от бокового до бокового бруска только из-за того и только потому что он вмещается в рамках, ну, ну, ну, нет смысла, абсолютно нет смысла. Даже мне кажется, что было бы эффективнее, если бы их сейчас разбить на двое и на две рамки распределить рядом в одном в, в, в центре клуба, это было намного бы эффективнее по зимовке, по сохранности и по выходу большего процента маток, чем вот, вот такой вариант. Поэтому все сходится. Слава Богу, спасибо. Коллегам из-за из-за океана, что помогает, вот включается в эту в нашу общую тему, и с мира по нитке. Вот мы придем к какому-то консенсусу. Дальше, пожалуйста. Ну, и здесь такой вариант. Вот как они, какие клеточки должны быть там, где матки, как можно меньше, чтобы она там ходила, если их будет много. Чтобы она там ходила спокойно, свободно, но чем она будет меньше, тем проще будет пчелам создать этот микроклимат тепла. И, конечно же, между собой клеточки укроты. Я показывал вам ромашку в прошлом году. Посмотрите, вот после этого видео ролика посмотрите результат зимовки банка маток вот в моих вариантах. И там как раз ромашка круглая. Она максимально компактная. Там, там манюсенькие такие э, сектора, где находится матка. И там из 21 перезимовали 17. Даже клеточка, пересылочная клеточка, я показывал из 4 три перезимовала. Опять-таки, почему? Потому что она минимальная по площади, по объему. Я ее опустил вниз где-то сантиметров на 5 от верхнего бруска. Пчелы с удовольствием, вернее, ну по возможности, они с удовольствием ее э, обслуживали, повыгрызали полностью э, рамки, соты, мед, там, где были эти клеточки стояли. Почему повыгрызали? Как раз потому, что нужен именно вот этот э, тепловой клуб, там создать тепловой режим. И изоляторы, вот на прошлом зуме или на позапрошлом спрашивали причину быстрого исчезновения меда, если большой изолятор и под, междурамочный. Ну, не хватает там температуры, он, он, он холодный, да, есть такой минус. Поэтому старайтесь, чтобы изоляторы любой конструкции, проходящий, непроходящий, был врезным. Врезным. Специальная рамка там или как будет уже выглядеть, но ради сохранения маток и основной цели, которую мы преследуем, конечно же, пожертвуем мы этой рамкой. Бывают пчеловоды, когда разговаривают что вот так вот в общении или на лекциях. Говорю, если вы хотите, чтобы семья, чтобы в семье сохранилась максимально пчел, то в крайних рамках сделайте отверстие в самых последних рамках. Сделайте два отверстия. Очень часто застает холода, когда пчелы при теплом, ну, теплые условия, температурные. И они выходят на, а их много, они выходят на наружные стороны рамок крайних. И вдруг похолодало резко. И не там остаются. Если похолодало надолго, они просто тупо обсыпаются. Они погибают. Поэтому делайте отверстия в крайних рамках для сохранения. Похолодало, они зайдут через эти отверстия туда в общий клуб. И какая же была реакция пчеловодной? Да вы что, дырявить рамки? Я там старался, я ее наващивал, ее отстроили, и вдруг ее дырявить эту рамку. Ну, ну в общем, эта это тема не для них, конечно. Так, дальше. Ну, смотрите, какие клеточки применяются... Одинаково они жизнь, они эффективны в своем конечном результате по выходу весной маток. И что еще заметили? Заметили такую особенность, что не должны быть большие щели. Не должны быть большие щели, потому что матка перемещаясь, они в принципе... Это не ее матки, допустим, не семьи и не пчел. И говорят, что откусывают ножки. Вот отрезают, провалилась ножка, ее отрезают у матки. Поэтому должны быть клеточки только такие, с такими отверстиями, чтобы там проходил хоботок, либо матки наружу, либо пчела внутрь для кормления. И еще одно, один нюанс. Матки должны, утверждает... Вот, специалисты, те, кто нам дал этот ролик, утверждают, вернее, рекомендуют. Может, были на исследовании, что матки должны быть одного возраста. Хотя, хотя я, я как-то не особо даю этому, ну, согласен с этим. Почему? Потому что мы на прошлом, буквально зуме, на прошлом зуме обсуждали эту тему двухматочное содержание, двухсемейное, молодую вывели сверху, затем на медосборе, на главном, последнем, мы их объединяем. И как сделать так, чтобы поменять маток на молодых, старых на молодых? Не спешите. У пчел там есть свои мерила, свое там УЗИ или МРТ, не знаю, что там у них в мозгах, но они определяют лучше нас намного. Мы там можем внешне определить матку, как она там из себя выглядит. Пчелы определяют по активности феромона. Активность феромона напрямую зависит от активности репродуктивных способностей, от активности яичников. И очень часто бывает, что убирают молодую, оставляют старую. Так что, и тем более у меня практика по примирению маток разного возраста очень большая. Особенно весной никакой разницы. Есть понятие перезимовавшее. То ли ей три года от роду, то ли она прошлогодняя. Перезимовавшая и все. Начинается старт весной. И неважно, они работают в одну тему, в один смысл, в одну цель. Достижение кульминации, накопление как можно быстрее силы и природно троиться, разделиться, чтобы сохранить себя как вид в биосфере. Ну, в общем, так. Так что мы будем стараться идти в ногу с изменением климата, с изменением кормовой базы и, к сожалению, с, с ухудшением кормовой базы. И должно быть большое количество пчел в семьях с перестраховкой на то, что слабые не будут успевать вот, пере, преобразоваться, пере, мутировать там или, эволю, или эволю, эволю, эволюционировать. А сильнейшие будут выживать, и они будут создавать этот костяк для дальнейшего существования этой семьи и пчелы как таковой вообще, как вида Ну, в общем, где-то так. Там есть еще что осталось из, из реки. Ну, вот, пожалуйста, да, вот, смотрите, какие варианты применяют, пробуют, все оно работает. Во главе будет стоять логика микроклимат. Матку кормят любую, чужую. Я, я подчеркиваю, в моей практике, это же я могу подтверждать, любого возраста, но там нету в середине кормилиц, клеточки, нет корма. Они там пчелы там только мешать будут. Одна матка, и по биологической своей обязанности пчелы будут кормить. Единственное, кого не кормят, очень хорошие, хороший такой фактор монитора. Плод, если молодая матка не обгуленая, сразу бросает, она сразу погибает. Поэтому, чтобы вы знали, молодых маток держать так не будут. Никто-то не на не попал сразу по неприятности. Так еще есть там у нас. Ну вот, в принципе, понятно, да, клеточка посередине банк маток ставится, эта схемка. В основном там на 40 матках делали эксперимент. Тема, я вначале сказал, для меня это любимая, и для нас, для всех это будет перспективная. Любимая, потому что есть над чем работать. Не просто взял больше и бросать дальше. Научились крутить медогонку и все, и мы уже пчеловоды а именно там, где можно проявить и нужно проявить творчество. А перспективная эта тема, потому что меняется климат, меняется все, и большое количество перес, с перестраховкой, именно в количестве особей, унаследовав от разных источников репродуктивных, при передаче своего генетического наследия возможностей, выживут сильнейшие. Это и будет... Такая будем говорить, вот сейчас Сергей Брагин возмутиться что это не селекция, это отбор. Ну, ладно, пускай это будет естественный отбор. Добрый вечер, Дмитрий Да, Серега, в, в том уроке проэкспериментировал четыре матки, клеточки пересылочки, в их. Ну, и на проволочку постепенно передвигал по улочке. Ну, за размещением клуба. Ну, с 4. Четырех... Получается, одна погибла, ну три еще держатся. ну Хороший результат пока на это время. На сегодня. Ну, еще, еще, подожди, еще весной отчитается, хорошо? Ну да, да, ну пока. Ну, я просто... ну точно, точно так, да. Я же говорю, что все, я от щедрости сделал, опять-таки, ссылку даю на ролик прошлого февраля. Февраль 2022 года, посмотрите, показывал я с прополисных решеток, сделал двухместные изоляторы, такие довольно внушительные, где-то 120 высота, ну какая-нибудь маленькая, 120 и ширина где-то около 100, и на двое внутренней рейкой разделил. Но его нужно было обогревать. В сильных семьях сохранились две. В семьях более слабых осталась одна, обогрели одну, все, он, он остывает. Если бы он был проходящий, конечно же, без проблем. Маток бы обогрели, потому что туда проникли бы пчелы. А в непроходящих изоляторах, и вот сейчас эта презентация опыта французов дает лишний раз подтверждение тому, что компактность и температурный режим они выдержали разный. И вот он как результат и то, ну, соединим этих два эксперимента в одну, ну, пускай это будет не аксиома еще в плане эффективности перезимовки максимального качества, но не без, без потерь, конечно, не бывает. Но уже заявку эта технология и тема дала серьезную на свое дальнейшее применение в практике. В проходящих изоляторах, если 2-3 матки, например, вот э, изолятор Хмары, там, поделить на 3-4 таких, это самое, деления, и поставить в проходящих 4 матки. Как вы ну, пробовали такую зиму? А ну еще раз, Руслан, а ну еще раз. Э... В проходящих изоляторах? Ага. Ну, Хмара, там, изолятор хмар ага. поделить его на 4 деления, например. Ага. И поставить четыре матки. Нет, там, там, не серьез, там серьезная тема. Там, во-первых, их, их объединять в проходящий изолятор. Я показывал две через перегородку внутреннюю. Очень часто в роликах можете побачить, что там изоляторы все были через внутреннюю перегородку. Там нужно дожидаться было холодов, чтобы их примирить, поместить в один изолятор. И желательно, чтобы температурный режим был максимально одинаковый при дальнейшей зимовке. Примирить, во-первых, тяжело их примирить в каком плане, что нужно дождаться холодов. Лезть в семью, когда она уже в стадии в фазе оцепенения, они, они возбуждаются, подли, поднимаются, летят, садятся куда, ну где только не сели и, и застыли. При более теплых температурных режимах это производить, выберут лучшую сразу. Потому что еще э, активность и летная пчела там, а всеми, пара, всеми парадом командуют именно старые рабочие пчелы. Выберут, выберут лучшую, у которой феромон лучше. То есть и тут будет уже отбор. Когда мы в, по холоду, притупляется восприятие феромона, и мы используем этот температурный режим для примирения, для подсадки маток. Но затем все, они их приняли. Но затем, когда начинается зимовка, и какие в процессе зимовки, вот посмотрели, да, сегодня получилось, завтра, послезавтра, еще когда осень идет, ноябрь, приходит весна, открываем одна матка всего, две, три, там сколько мы этих перегородок наделали, погибают из-за того, что их бросают, Потому что одна из маток, та, которая находилась в более комфортных условиях температурного режима, ее феромон пчелы ощущали лучше всего. И ее кормили. И ее кормили. Прецедент у них есть, матка есть, а там кто-то там еще какие-то там непонятно под, э, подсадные утки. Они их просто бросали кормить и все. Поэтому семья должна быть сильная, прежде всего сильная. Можно так, можно так сделать, но вначале, вот хороший, Рашад, но без тебя никуда. Ты на родине, я надеюсь. Вот я привожу пример Рашада, Пять маток, тоже ваша тема, он разделил на пять частей. Но предварительно матки были в пересылочных клеточках. Все, Рашад, не забирай твой хлеб, давай рассказывай. Кратце. Ну, я уже на Украине. Молодец. Да, только приехал буквально. прибытие да. Прибытием тебя благополучно. Ну, там интересный такой вариант был, что э, мы дали возможность выпускать маток из пересылочных клеток в изолятор хмары самим пчелом. Очень важный момент. Да, через сканди. Вот э, пчелы сами, значит, съели э, проход, который забитый был канди, и выпустили маток прямо в изолятор хмары. Ну, я пере, переделку сделал. И получилось все пять маток, значит, к весне выжили, все прекрасно, все три из них мы реализовали, и два я запустил двухматочный режим. Не mm знаю, -hmm. да, эксперимент получился очень удачный. Вот, смотрите, да, какая Подожди, не, не, я, не, я, не. Да, Руслан, подожди. Сейчас а я да. как, как э, дополнение. Вот смотрите, очень часто проскакивают у меня в роликах два фактора примирения э, таких самых эффективных. Это темнота и постепенность. Постепенность. Никогда не позволяйте самоволе Пчелы подчеркиваю, Пчелы не терпят вот этого вот нашего, бросили матку, там, плюнули на нее, замазали чем-то, еще что-то. Маточек открыли преждевременно, когда она только начинает хоботок, матка высовывать, а мы уже ее быстрее, потому что мы, нам нужно домой ехать. А матка уже осчитали самой перед собой, все, матка есть. Пчелы самоволи не терпят. Вот Рашада пример, ну, золотой, идеальный. Его это, ну, бренд, можно сказать. И две технологии, бесконтактная изоляция и контактная. И вот, вот пример Рашада как раз и свидетельствует о том, что эти два, эти две технологии, два изолятора разного качества, разного смыслового качества, проходящий и проходящий, у каждого есть достоинство свое. Их можно совместить, то есть померить их. Они могут либо параллель, и автономно они идут эти две, две изоляции маток автономно могут идти. И можно их объединить при каждой своей номинации. Без э, контактный изолятор применить можно тогда, когда среди лета. Просто тупо две матки. Э, две семьи. Маток убрал, объединил две семьи. Без проблем. Сразу объединяется, никакой вражды. Возвращаешь туда маток назад. Ну, свеща потянута однозначно. Если будет открытый расплод в бесконтактных ситуациях, когда матку изолируем, сто процентов потянут вам маточники. Там, где изоляторы проходящие, вот Мары там и Ленина, ну проходящие понятно, там тянут вещевые маточники. Не всегда, редко, если элементарно идет элементарный отбор на пасек, элементарно там селекция Сергей не не судите строго любительская, там ну короче отбор. И более-менее уже урегулирована такая вот ваша породность там, регулированная, неважно какая. Там меньше тянуть вещевые маточники. А вот в бесконтактном изоляторе, какие матки не были, золотые, посадили матку в бесконтактный изолятор, подсадили где-то в семью или в этой же семье, в своей же семье, сразу потянут веща. Поэтому выпускать, вот, пожалуйста, можно... Примирить, сделать вот эти все комплексы, объединения семей, там ну такие вот грубые, грубые работы по если не тянет отводочек, вы видите, что она в семью в зиму уже не пойдет. Нужно объединить. Раз присоединили, а присоединять по холодам тоже нет смысла, потому что закормить нужно. Закормить желательно в общей этой массе. Объединить в проходящий изолятор две матки по холодам, значит кормить нужно полу, такую средней силы семью, а потом объединять. А когда не проходящий изолятор, мы их объединили среди лета, мы закормить можем уже в объединенной силе, а потом пересадить в проходящий изолятор. Вот, пожалуйста, Брендрашада. Почему я и назвал наш Zoom? Круглый стол, Ни один должен кто-то там тарабанить, как учитель перед доской, 45 минут и на перерыв детки, а мы должны вот эти все нюансы, все тонкости, потому что мы всего знать не можем, мы просто не можем всего знать, каждый где-то с мира по нитке, с мира по по какой-то умной мысли, и будет нам этот пазл для того, чтобы построить какую-то серьезную концепцию практическую каждому по, своим, по своему направлению у себя на пасеке по сезону. И не тратить время на вот эксперименты, ну, жалко. Каждый год уже за зиму мы вот поработали, просмотрели, все хорошо, все умные, начинается сезон, думает ну, я сейчас дам. Но все мы умные, пока не открыли крышку улика. Только от крышку, открыли крышку улика, все перемкнуло, все опять по старинке, опять начинаем на те же грабли наступать. Проходит сезон, начинаем вспоминать то, что мы учили прошлую зиму, а была ж тема, можно было попробовать. Поэтому всегда начинать, если где-то какое-то что-то новое проскочило, дать ему возможность проявить себя, но на небольшом количестве. А то, что работало до этого – оно должно вам вести пасеку именно в плане рентабельности, как коммерческий выхлоп? Значит, у нас уже весна началась. И был зум на прошлом субботу. И мне не получилось поприсутствовать. Во-первых, поздно предупредили. Во-вторых, я уже выводил пасеку зимовки и объединял. Мало того, у нас как бы уже облеты были в феврале. 19 февраля были сильнейшие облеты. И как бы уже объединял двухматочное содержание. Когда мы собирались в прошлый раз на Zoom, еще не было информации. А сегодня уже информация есть. Я сегодня только приехал опять с Пасики. Вот сегодня я буквально делал контроль объединения и всего остального. Двухматочное, соответственно. Как бы получилось, каким образом? Это просто, чтобы многие тоже будут иметь информацию, как бы на моем опыте. Значит, приехал, было мало времени. Там буквально два дня у меня было, можно было работать, а работы было много. Объединил, объединял я сначала в один день без никаких там примирений, без ничего. Взял, скинул слабый семик, сильный. Мало того, каким образом объединял. Значит, объединял я в Дадане. У меня еще, я сказал, что я в этой теме ну, совсем мало нахожусь. И у меня всеми были без изоаторов, без ничего. Матки в некоторых сеет уже, потому что в феврале был облет, 2 февраля 19 там уже пятоки были. В некоторых были, в некоторых не были и так далее. Соответственно, я выставил, ну, как вы и говорили, по своему биологическому состоянию семьи. Имеется в виду, что если слабая семья не имела ничего, значит, я сначала сделал как? Слабые семьи поставил первые несколько семей, просто друг с другом скинул, просто без примирения, без ничего. Поставил рядом и все, через эту решетку. Мало того, у меня слабые семьи пятерамочных пятирамочных пенопластовых улях. Были отводки они на пятирамках, и я скидывал на сильные семьи, и у меня оставались на пенопластовых, пенопластовых улях оставалась пчела. Я думаю, посмотрю, что будет. И я просто ее струшивал в центральную семью, куда я скидывал вот эти вот семьи. Соединял, объединял семьи. И там матка, и там матка. Проверял матку, чистил улья. Все как обычно, как бы, в принципе. И не было никаких проблем. Ни одну пчелу не убили. Все четко объединились. Без никаких проблем. Да, Я не обрабатывал ничем, ни мятой, ничем. Единственный момент, я хотел посмотреть, что будет в некоторых семьях. Это контрольная, как бы в пределах нескольких семей, в первый же день. Я те семьи, там где было, был расплод, а в, в, в слабых семьях расплода не было. Как бы я подумал, что если брать рамку семьи, с центральной семьи, там где есть расплод, и ставить ее голую, в слабую семью, они могут ее не обогреть. И я ее брал вместе с пчелой. Вместе с той пчелой, которая в той семье, ставил в, центро, в слабую семью через, в один корпус, через решетку. Но давал, немножко давал, буквально совсем мало мятной, мятной капли, обрабатывал эти рамки. И ставил, вот это вот все делал. Когда я посмотрел, что нету никаких изменений, имеется в виду, не убивает ничего пчелу, не, ну нету драки. Я на следующий день объединил все семьи под вот, вот таким вот образом. И прошла вот неделя, я приехал на контроль. Значит, все прошло успешно, отлично, все супер. Все матки в теме, работают без никаких проблем. Ну не все, не все. Я почему хочу говорить, сказать, что есть свои плюсы, есть свои минусы. Значит, плюсы то, что максимальное количество маток объединилось, семей, вернее, объединилось, матки работают, все хорошо. Но есть момент, и это надо учитывать. Скажем, у нас пошли обратные холода, имеется в виду ну, небольшие, минуса, не минуса, а небольшое понижение температуры. У нас везде плюс, и днем, и ночью плюс, соответственно, и получилось, что... Те семьи, которые совсем слабые, я подчеркну, совсем слабые, там, скажем, на три рамочки они перезимовали, я имею в виду отводки, которые объединял. Некоторые семьи просто перешли к центральной семье, перешли к центральной семье и оставили просто матку там, и все. Вот, скажем, я сделал на выборочно контроль на 10 семьях со всей пасеки, Значит, на восьми семьях у меня осталось в рабочем состоянии на двух матках. Все как было, так и осталось. А в двух семьях маток просто оставили и перешли в центральной семье. Я хочу сказать, что, что с учетом того, что как бы, делаешь, нужно было центральные семьи ставить в середину, а мелкие семьи, ставить ближе к боковой стенке, и, соответственно, у меня было, как бы, каким образом я делал. Боковая стенка, пенопластовый разделитель, центральная семья, и потом ставил вот эту слабую семью, присоединял, к, потому что она изначально была в корпусе, то присоединял к этой семье. Это, я считаю, что неправильно. Нужно было между семьей и пенопластом ставить ту семью, которую присоединяешь. И нету никакой бойни, нету ничего. Ничего не обрабатывал. Я просто напрямую, тупо без пленки, без ничего, просто посадил ее и все. И закрыл тему. Когда я увидел, что ничего не было, объедини полностью все семьи. Так, и, как Да, все, отлично, спасибо. Инстинкт, инстинкт развития весной, вот именно весенний период, настолько силен, настолько силен, а почему силен? Потому что я очень часто сравниваю этих два инстинкта роевой и весеннего развития, что объединяет, что вернее характеризует такой вот взрыв активности высокой, а их ведет их, как на парусах, на всех парусах, развитие под, подгоняет. Инстинкт выживания. Весной им нужно как можно быстрее нарастить силу и разделиться в природе. А если, когда вышел уже рой, рою нужно накопить определенное количество сил, кормов и выжить. Тоже инстинкт. Вот этот фактор, который вы сделали, провели у себя как эксперимент, он работает. ну Он показал, подтвердил то, что эти эти два инстинкта, этот инстинкт как раз и явился фак, главным фактором примирения. Без всякого, без всякого. А вот то, что у вас не получилось, в двух семьях бросили маток, слабые отводки подсаживайте со стороны, с теплой стороны, с южной. Потому что солнце, когда поднимается и оно еще не совсем высоко, с востока по югу, и магнитные поля, раз, могут быть фактором привлечения, потому что у пчел тоже магнитное поле есть, и тепловой режим. Поэтому слабые отводки, если нет, даже если есть пенопласт у вас, все равно со стороны, с южной стороны ставьте слабую семейку, а сильную ставьте северную или западной, как там у вас получается. Вот тогда не будет этого, они не бросят. В крайнем случае на одной рамке останут, а останется пчела, и матка будет у вас работать. То есть, это, есть, это... Нюанс. есть есть нюанс. Вопрос в том, что как бы у нас тоже не особо медосборы прям под боком, и у меня семьи стоят на платформах. Там как ни крути, там не надо платформу разворачивать, причем под какую-то семью. Здесь это как бы нецелесообразно. И из-за этого я э, понял, что э, да, южная сторона, конечно, это я тоже учитывал этот момент, но э, больше я учитывал тот момент, учитывать буду, вернее, в дальнейшем тот момент, что семью, кто работает с доданами, э, основную семью надо ставить э, в середину, и крыть ее пенопластом максимально для того, чтобы та семья, пчела, которая на, будет на крайних рамках, не перешла в центральный, в центральный отдел, имеется в виду не покинули эту матку. Соответственно, они уходят, если ее ставить, скажем, пенопласт, центральная семья потом идет слабая семья, то семья слабая двигается в сторону сильной, в сторону тепла, соответственно. А если ее поставить с другой стороны, между пенопластом и центральной семьей, то будет, я думаю, что будет результат лучше. И независимо от э, направления, скажем, южный, не южный, потому что ну, у нас многие держат на платформах, потому что э, мы как бы кочуем, э, передвигаемся, потому что у нас э, под боком мало, у нас в принципе и леса вырубается, и э, слишком много, то есть слишком э, жаркие, жаркое лето. И для того, чтобы найти сбор, нужно передвигаться, под боком не найдешь, э, соответственно, мед, медоносов. И yeah. получается, что… Yeah. Смотрите, ну а почему у вас со слабой стороны нету пенопласта? Со слабой стороны есть пенопласт, но оттуда еще идет, он же не, так, не настолько плотный пенопласт для того, чтобы как бы перегородка. Там по-любому идет зазор на 1-2 миллиметра, даже может быть в некоторых проходит и пчела между стенкой и пенопластом, и холодный, то есть за холодный, скажем, ну, не, не то что ветер, а воздух идет по-любому через этот пенопласт проходит, по-любому, там вариантов нету, скажем, может быть у кого-то и другая, другая конструкция улев, но у меня так. Но если, меня вы получается... поменяли, Игорь, если вы поменяли да. местами и слабую сильную семью, было бы, было бы нормально? Сто процентов. Я думаю, было бы нормально, потому что теплая, теплая семья дала бы блокировку движения холодного воздуха. Потому что через литки заходит холодный воздух и, скажем, с холодной стороны стоит слабая семья. А если будет с холодной стороны стоять семья сильная, она не даст возможность, за счет выделения своего теплового клуба, она не даст возможность охладить то гнездо, которое будет более меньше. Все, это уже аксиома. Ну, я так думаю, что, может быть, ребятам поможет, потому что, и да, я хотел еще один момент сказать, что если, да, как бы зимовать в, ну, скажем, изоляторах Мары, да, ну, у меня чуть-чуть другие изоляторы, я сделал не изоляторах Мары, а я сделал другие изоляторы, просто обычную, вот эту вот… Решетки, обычно решетки, сделал с нее рамки, и так, так они у меня, скажем, я изолирую маток на медосборы таким вот образом, но пока не не, не зимовал, вот именно, чтобы зимовка у меня была с изолированными матками, это как бы я планирую вот в этом году зимовать. Потерял мысль, что-то заболтался. А, все, вот вспомнил. Когда нету, нету расплода, действительно намного проще их, во-первых, объединить, а во-вторых, ближе подставить. Вот, имеется в виду сгруппировать более э, лучше и нет проблем э, с тем, чтобы там, перекидывать расплод, потому что э, возможно, что на тех семьях, в тех семьях, там где был расплод, и, и, и пчелы уходили именно к центру, к центру семьи. А здесь э, было меньше пчелы, и они уходили просто-напросто к центру у семьи. Э, когда нету расплода, намного проще. Без никаких э, там примирений, без ничего весной будет объединять, сто процентов. А если есть расплод, я об этом постоянно напоминаю. Обязательно слабую семью поднять рамку расплода открытого, чтобы туда выманить пчелы. Да, да, да. да, да, да. Это, это я сделал. И именно это сделал. Вот там, где я сделал вот это вот, и там все красиво, все хорошо. Ну вот так, значит, просто вы слегка промазали. Так да, да, да, да, да, да, да. Так, Сережа, Сережа, все, есть у нас вопрос. Виница, Сережа. Добрый вечер. Я тоже. В сети у нас тут был облет сегодня прямо, и но дальше идут холода. Можно ли объединять вот пчел или подождать, чтобы потеплело? Ну это еще, смотрите, это еще, конечно, не то. Облетались они и в январе облетались, и не один раз причем. Но это же не значит, что нужно сейчас все бросать, объединять, начинать стимулировать. Март, начинается март, тем более начинается он довольно-таки не, далеко не весенний. Поэтому не... я выпускал, было время, когда из ситуации, выпускал маток 15 апреля. 15 апреля, поэтому март месяц может, если есть запас перги, хороший запас перги, подставить в ульях запас, можете дать волю свободу действий семье, пускай размножается. Если нет, то ничего хорошего не будет. Ну, я именно спрашивал, вот как Игорь говорит, что уже объединил. Ну, это Молдова у тебя винница. Угу. Вы же не равняйте Африку, блин, с этим за поля Я понял. Угу, спасибо. Е еще, еще один момент. Э как бы у нас через неделю начнет свести э кизил, Серега. Так что здесь... Через неделю у нас уже на сервере у... есть снега по колено, а Ор хочет объединять уже снег. У нас понял. через неделю начнет свести, свести кизил, э а вот э в пригороде, ну, недели полторы, максимум две. Максимум. Мы учитываем свои возможности географические, природные, ландшафт этот. Из-за этого я объединил, потому что, ну, как бы, конечно, здесь совсем это тяжко это будет. Применяемся. То, что вы видите и то, что мы сейчас слышим, неважно, от Малыхина, там, от Игоря Молдова, там, или неважно, где-то. Принимаем только как концепцию и примеряем его к своим возможностям. То, что у него хорошо получается, красиво, на ура, это не значит, что, что это тоже так же точно получится и у нас. Учитывая возможности своего климата, свои географические и, и, и, и кормовые в том числе. Моменты. Добрый, спасибо. Еще вопрос. Вот, Рашат объединял там пять маток. Это когда правильно их объединять? В конце сезона или в любое время? мне Рошад, ваш выход. Да, конечно, в конце сезона. -то Это... было. Да, уже совсем прохладно было, по холоду. А, по холоду. Да, где-то 5-6 градусов было уже. Можно еще один вопрос? Ну, давай. Мне, мне, мне вот интересно, в клеточках Титова будет же такой результат? Uh -huh. Как в пересылочных клеточках или нет? Потому ну, клеточ... что у нас, как бы, у нас как бы клеточки титова сейчас стали делать из широкая такая, ну, ячейка, там гарантия, что ее достанут, эту матку. Ну, имеется в виду, смогут кормить. Ну, я не знаю. Не пробовали через клеточку Титова? Клеточка Титова, ну, в моем понимании, понимании в моей памяти, это была. Такая металлическая открывалась как-то так не хуже. Да, да, да, да. да. Ну, сейчас. А в чем проблема именно от клеточки от Гайдара? Красивые там все есть два. проблемы нету просто у меня клеточек Китового моря и этих чуть меньше и думаю совместить полезное с приятным. Смотрите, я. Последний, последний слайд я показывал варианты клеточек. Там и бигуди, там mm -hmm. и простые клеточки. Там, по-моему, и клеточка титова была. Нет, клеточки титова не было, но как ну, бы... Ну, вот что-то похожее. Этого... По-моему, ну, что-то похожее. Там, можно... там, там, там у нас, у, у нас похожие, похожие были, это вот эти вот, которые делают на продажу маток вот пересылочные клеточки. Вот именно своего, сами они делают вот, вот. Реплику по клеточке Титова можно? Да, конечно. Значит, клеточку Титова, ну, я рекомендую, если есть такая возможность, откажитесь от нее, потому что этот возможность оставлять, калечить маток. У нее лапка проскакивает, они захватывают, и все. На вот этих вот клеточках Гайдара и прочих других на клетку становится смело сверху и не пролазит. Понятно, да? то есть, если есть такая возможность избавиться от них, избавляйтесь. Ну, а их много, тоже. Это калечие. Ну, ну, они, может, для другой цели, но есть проблемы. Ну, например, передержать матку вполне подойдет клеточка китова. Если она в семье, то и родилась. Не плотку передержать. Это да. А вот если при подсадке отказывайтесь от него, потому что маток даже дорогих иногда покупает, потом через клеточку подсаживают. Вот, говорят, лапа от, э, фаланга, пропала, начинается куча проблем с этим связаны. И причи, одна из причин это клеточка титова. Ну, То, только из-за того, что мат, матка не опирается полностью на эту клетку, часто лапа проскакивает, и ее фаланги калечат короче. Ее. Ну вот так, мои В я, я на этом сделал акцент. Французы тоже заметили вот, при экспериментах, говорят, что клеточки отверстия должны быть такие, чтобы... Ну, хоботки проходили для кормления, а так вот лапы откусывают, там, короче, расчленяют их. Ну, я не думаю, что это настолько уже, ну, применитесь, куда-то найдете применение. Да, да, да, здесь нету как бы кардинально так, чтобы... Потому что у меня да. не было ни одного раза, я за всю практику не было ни одного раза, чтобы отгрызли маток. я Основная масса маток выпускал именно через эти клеточки титова. Основная матка, а там ну, по 50-100 по маток бывали у меня. Так что... так, а чем они так... в таком случае вам не симпатичны? Они симпатичны, я говорю, что может быть пробовали есть результаты положительные, отрицательный. Я именно это и задал вопрос, что почему бы и нет, почему бы их не применить. Я и спрашиваю, был результат какой-то положительный, отрицательный? Из -за этого и спрашиваю, потому что эти пластмассовых у меня не так много, а те клеток титова я с ними работаю постоянно. Из этого и спрашиваю. Как бы для меня, скажем, как бы вопрос встает в том, что они железные и, скажем, если будут холода, то железо все-таки холоднее, чем пластмассу обогреть и, скажем, чело нам лучше смогут обогреть пластмассу, правильно? Ну понятно. И, понятно. И вот в, вот в этом, как бы, для меня вопрос. Будет нормально или ненормально? Железо и пластмасса. Вот в этом, как бы, вопрос. Игорь, а так там кормят отлично. Игорь, вот смотрите, вы вот просто так в этом году сделали взрыв, взрыв мозга, можно сказать, по объединению. Да. Получ, получилось, все работает. Но кто может для вас быть большим авторитетом? То, что вы пропустили через свой риск через свои руки и получили конечный положительный результат. Какие могут тут быть еще советы со стороны, если кто-то вообще этим не занимался, а просто так сейчас включит логику свою, какую-то там не, не, непонятную, не подкрепленную никакими практическими наработками. Все то, что работает, самая лучшая технология та, которая у нас уже работает. Все, однозначно. И не бойтесь экспериментировать. Я же говорю, у нас круглый стол, из-за этого спрашиваю. Может, у кого-то был опыт? Я о своем опыте говорю. Положительный, отрицательный, из-за этого спрашиваю. Если его нету, будем делать. Кто, если не я? Вы знаете, какие самые, э, от, самые э, такие известные открытия были в, в истории человечества. Это либо из-за лени, либо случайно. Поэтому. Согласен. Либо от безысходности. Вот пробуйте. Вот у вас есть такая возможность. Есть масса клеточек. Попробуйте несколько семей. Вам покажет результат хороший и все. И вы на следующем зуме или на следующем году, дай бог нам скажите Сергею, вышел. все нормально работает. Не, ну я могу сто процентов сказать, что нормально работает. У меня, честно говорю, вот, ну, больше 20 лет практики с пчелами. Я имею в виду, что, как бы, я имею диплом пчеловода и, соответственно, с 94 года года. И еще и до этого у деда был. Но дело не в этом. Дело в том, что вот с того момента у меня ни разу, честно говорю, ни разу, ни одной матки не обгрызли ничего в клеточки титов. А работаю я с ними. Мало того, я делал свои клеточки Титова, имеется в виду, на его, как бы, плану делал свои клеточки титов. Ничего совершенно. Я, честно говоря, вот сегодня первый раз услышал, что отгрызают ноги там или как-то калечат таких маток. Именно в клеточке Титова. Я именно с ними работаю. Я не, не имел... Знаю. Смотрите, я, я э, когда я презентовал э, несколько слайдов от французских специалистов, они сделали на этом акцент. Клеточки должны быть такие-то, я не знаю, это я за, то, за что куплю, за то и продаю что там может ну, быть такая проблема. Если вы этой проблемы не замечали в своей практике, значит, ну, мало ли, там может, может на упреждение сказали, может предостерегли авансом то, что может такое быть. Так что тут то, что работает в практике, то все, это аксиома. Научное обоснование с теории это всего лишь предположение, версия, а научное обоснование с практики – это аксиома. И то, что у вас получается, все, это железное. Согласен. Можно по клеточке тоже мнение сказать. Да, хорошо, конечно. Ну, я тоже категорически против э, клеток Титова. Э, была такая статья, значит, еще я не скажу, когда давно это я читал, что действительно, если там матки негде прятаться, клеточки титова, там со всех четырех сторон. Металлическая сетка. Если ей некуда прятаться в этой клеточке, то и она не может откладывать яйца, это раздражает пчел, и они ее грызут, вот эти коготочки. В дальнейшем такая матка по сотам очень плохо передвигается. И приводит к тому, что матку делает типу замену. Для того, чтобы предостеречь вот это явление, значит, рекомендовали три стороны титова, клеточки титова взять просто фольгой обмотать, и если ее раздражает, значит, она переходит на другую сторону, и пчелы не, до, не достают ее, прячется она так вот. Вот это одно такое, такое мнение было. И еще то, что они железные, я бы их тоже отказался бы на зиму оставлять в железных клеточках, значит, в клубе. Как не хотите, вот такая вот ситуация. В любом случае на ней будет собираться ини, я так думаю, вот, на металлических поверхностях. Нежелательно, я думаю, что. У меня все, по вот этому мнению. Как, как, как в парламенте, два за, два против. Два против. А лучше, а лучше, а лучше раз, кто Игоря? Ну, да, давай еще. Еще по формату хотел сказать. Значит, опыт этого года. Значит, Азербайджан, пасека моего брата, 16 семей было. Я бы не сказал, что там сильные семьи. Ну, климатические условия совершенно, ну, юг, представьте себе, что там практически всю зиму пчелы летают. И я даже самые слабые нуклеусы решил изолировать. Ну, клеточки мне попались китайские, выдвижные и большого формата. Вот там они есть длинные. Вот, и есть маленькие. Ну, мы взяли длинные. Я что-то не так подумал, что легче будет в них матки. И результат был плачевный. Честно сказать, значит, из 16 маток на сегодняшний день 7 штук мы потеряли. Осталось 9, 9 маток. Буквально последние две матки где-то неделю назад мы потеряли там. И я пришел к выводу, значит, если бесконтактная зимовка, то формат клеточки должен быть маленький, минимальный. Вот, такое у меня мнение сложилось по вот этому поводу. Вот, и вообще желательно, наверное, в бесконтактном варианте лучше вообще не зимовать, мне так кажется. Вот. Вот такое впечатление сложилось. Провокационное впечатление. А я считаю, что бесконтактная зимовка имеет право на, на практическое будущее такое и довольно, и довольно нормальное. Причем, причем и больше всего, я так думаю, это будет положительно выглядеть в более южных регионах. Ну, в крайнем случае, в крайнем случае, если не в каждой семье, если не в семьях основных, то хотя бы Банк маток, банк маток это серьезная заявка на сохранность маток, которые мы залито выводим, мы, ну, обулим, да, в нуклеусах, в семьях, ослабевшей семьи. Банк маток нужно, можно как раз и сохранять, Рошад, где-то ты булькаешь, непонятно. Банк маток лучше всего сохранять в пересылочных клеточках бесконтактных. Ну, вот я сегодня случайно продемонстрировал вам презентацию наших французских коллег. Ну, ну, сон, я, да. я с вами я с вами согласен. Если э, температурный режим, если бы в летний период, да, тогда можно. Ну вот по холоду, мне кажется, что все-таки лучше контактная изоляция. Тем более, что мы уже умеем вот когда контактная изоляция, мы можем много маток в одном клубе содержать. Рашат, вот. смотри, да. мы можем содержать сколько в контактном варианте, сколько ты можешь держать маток. У тебя получилось 5. Ну, получилось 5, я думаю, уже без проблем 10, и 15 я могу сделать. А как и ты разместишь? Если... а где ты их разместишь? И как ну, в, том же самом изолятор... в том же самом изоляторе хмары. Ну, мне кажется, сложновато будет тебе температурный режим создать. Не, ну, надо, ну, надо просто несколько семей объединить, надо очень большой, сильный клуб иметь. Ну, понятно. Да. Нюанс, небольшая да. тонкость такая. Короче, ни, никакой возможности передвижения клуба не должно быть. Полностью изолятор должен быть покрытый пчелами. Хорошо, паритет. Две, две технологии, два фактора, два абсолютно разных по своему смысловому качеству зимовки, контактная и бесконтактная. Они будут иметь право на дальнейшее автономное существование. И я, и я в этом уверен. Больше, чем уверен даже. А как ты летом объединишь две семьи? А тебе нужно объединить две слабые, три семьи сразу. Как? А зачем летом их объединять? Я их поздно осенью объединяю. А мне нужно закормить в августе месяце, сделать из трех одну хорошую. Не, у меня такой процедуры закормления пчелу на зиму нет. А я просто так на всякий случай объединить просто один из вариантов. Ну, не знаю, я над этим не думал, честно сказать. Ага, вот видишь. Ну, ну, все вопросы. Я должен как-то как возмутиться от твоего такому резкому категорическому подтверждению. Нет, Хорошо, ну, все правильно, мы для этого и разговариваем, общаемся. Да. Можно попробовать со свитой позакрывать их, у каждой со своей, объединить, а потом э, уже разделить, закормить, а -а -а. все, со свитой, чтобы у ну, своя свита была. Ну, слово, слово можно, желательно, конечно, мы просто фантазировать можно сейчас, бог ты мой, практики у нас ну, есть просто. такие, у кого у кого по 40 лет практики. мы фантазии. Ну, нет, нет. Можно и так попробовать, а можно и так, а почему бы вот не так. Вот сейчас Игорь сказал... Вольф, ну, просто просто, да. Сережа, вот сейчас Игорь сказал, конкретно практический вердикт вынес. Он взял, даже, возможно, рисковал человеку. Вот, мало ли, вот, какие там обстановки, ситуации были. Именно рисковал. Именно рисковал, я вот рисковал. Именно рисковал. Именно рисковал. Напрямую объединил. Некогда было, не как возможно. Все. А теперь попробую у него это забрать. И сказать, что такого не может быть. И какие-то там может быть рассуждения. Все. Это уже, это уже может быть фактором того, что завтра или послезавтра или в конце сезона кто-то будет применять без проблем. Ссылаясь на Игоря. И спасибо тому, что мы его вот сейчас... Ради да, этого я, я сам был удивлен, говорю, я струшивал в центральную семью с, совершенно чужих чем Вструшивал, просто сбивал, с, выбивал их оттуда в центральную семью, не было никаких проблем, без, без ничего, без совершенно, просто друг к другу струшивал. Сначала в один день посмотреть, что будет, и у нас была температура, позволяла. Они четко, круто облетелись, все красиво, вообще ни одну, чему друг ни одна ни одна друг друга не тягала. Просто взял без, без того, что там на второй корпус, потому что у нас э, это долгая долгая процедура. Думаю попробую, потому что тот момент, что э, как вы сказали, что все э, сейчас э, пчелы, Стараются нарастить, стараются э, увеличить свое, свое количество семьи и так далее. Я думаю, попробую. Первый первый день просто сбивал, вот именно посмотреть, что будет в действительности. И все, и все нормально. Правильно. Попробовал на двух сначала, показал на одной. Увидел результат, что все нормально. Я, кстати, был в прошлом году на одной пасеке Кавказского региона. Ну и рассказываешь об этих своих умных всех экспериментах, как объединить весной разделительное двухматочное содержание. Разделительная решетка, пленка, вечером аккуратно уголочек отворачиваю, потому что темнота – один из важных факторов примирения. Темнота, потому что отсутствует агрессивность охраны. Все, некого там, никто не проникает туда. И вдруг. А мне говорят сразу в ответ. А мы в этом году попробовали в этом несколько раз. Матка внизу сеет, разделительная решетка. Поставили просто суш. В пересылочной клеточки, плодная матка. Открывают ткани и ложат туда. Постепенность. Они ее выпускают, постепенно подчеркиваю. Они ее выпускают без всяких этих темноты, без всяких пленок, отворачиваний. Они, но постепенно, и вот я очень часто подчеркиваю э -э и делаю акцент на этом, Факт, два фактора основных примирения, маток там, пчел, это постепенность и темнота. Вот темнота, вот, ну так вот в моей практике она зарекомендовала себя хорошо, и постепенность, никогда не, вот, пчелы самоволи не терпят. Если бы сразу матку туда бросили вот, в этот период, все, вот ее убили. Вот так взяли, приоткрыли канди, положили на суш, никаких расплодов там не поднимали снизу, снизу от семьи, где уже она сеет, уже феромон там, господствует, ярко выраженная индивидуальность. Все, они ее выпустили, сами выпустили, сами выпустили. Возможно, зашли предварительно, обтерлись от нее, запах взяли ее, там, связали вещество. Вышли наружу, развесли между этими, кто там уже присутствует. И все, и матка начала сеять, как вроде у себя дома. Вот, пожалуйста, сколько вариантов таких практически, которые ну, мы, мы боимся рисковать. Мы боимся рисковать, потому что сезон у нас сезонная работа. И не дай бог не получится, и все. Поэтому вот так вот подходит, подходит начало сезона, вроде как уже знаем, вроде есть новация хорошая. Сейчас вот она должна ворваться просто на белом коне, на нашу пасеку. И мы взяли реванш за прошлые потерянные годы, а тут не тут-то было. Поэтому все, давай, Сережа, зашел. Ага. У ну, меня случайно получилось, надо было выезжать, температура никак не падает. 14-15 градусов, ну никак, ну море не дает остыть. Ну и снуклеусов повыгонял, оставлять это смерти подобно, так я взял маток, снуклеусов понабирал э, свиту и пересылочную клетку и просто так поставил и все, верхний корпус поставил, вернее верхний магазинный корпус кормовой. развинул прям на рамки, поставил их и все, Приехал где-то через месяц два с половиной или три, наверное. Глянул, открыл, одной матки нету из пяти. И, кстати, э, семьи матку тоже уже росло, не было, кстати. было. семьи матку э, достал точно такую, в таких условиях, поставил, пересадил в клетку, набрал и поставил все вместе, друженько. Ну, перезимовали, кроме одной, четыре, э, четыре три перезимовало. Ну, вот получилось собрать их вместе. Расплода нет, и со, свит, со свитой беру в клеточку пчел, тоже так высыпал. Кого-то, может, убили, естественно. А молодежь поставляли, наверное, так. Ну, получилось. Перезимовали, отлично все. Ну, вот смотрите, сколько за сегодняшний день у нас вот таких важных, важных моментов, практических. Нам ни, никто, никто нигде об этом не скажет, нигде мы не прочтем. Потому что настолько непредсказуемые могут быть такие положительные выхлопы в практическом пчеловодстве. Это все, все то, что в биологии, как говорил Сергей Брагин, биологию мы начинаем, во-первых, пере, перемалывать, перемалывать в мозгах то, что нам с прошлого столетия вбили, мы его впитали. Оказывается, очень многое не работает. И теперь мы переходим, переступаем через него, спотыкаемся от него, выводим какие-то свои новые наработки, делаем. Они как раз работают. А тут еще климат меняется, тут болячки начинают наседать. Откуда ни возьмись новые. Поэтому все только из года в год. Как-то мне один сказал, если ты год Пчеловодством не занимаешься, не занимался, пропусти, то ты отстал на всю жизнь. Ну, она вроде как банальная такая фраза, Ну, тем не менее. Поэтому желательно на пульсе событий держать вот это общение и все то, что вот в своих мозгах все не удержишь. А вот так вот с мира по нитке, вот каждый, одна голова хорошо, а две это уже неисправимо, да? По две лучшие. Владимир Юрьевич, я еще и говорю, вопрос. Я извиняюсь, Юрий, я, может, не услышал. Вы соединяли у два корпуса или в один корпус вот, пчел своих? И леток у вас один посередине или два летка? Спасибо. <клес> я соединял, именно вот я Владимиру Юрьевичу задавал вопрос, как их примирить. И он сказал через второй корпус. Но для меня это показалось... В тот момент слишком долго имеется в виду, э, я учитывал, что пчелы еще практически в зимовке, а, я их только выводил в зимовки, э, психологически они еще не были, как бы, может быть, готовы себе друг друга убивать, соответственно, физиологическое состояние было э, как бы на том уровне. И я подумал, что сделаю эксперимент просто без ничего, без пленки, без, без ничего совершенно. Я, э, у меня э, зимуют на одном корпусе до дана, да. Пчелы, соответственно, я привез принес основные семьи, я имею ввиду. Зимуют на Дадане, на одном корпусе. Некоторые там, ну плюс надставка там, ну в основном на одном корпусе. Значит, я принес, у меня были, вернее у меня есть пятирамочные пенопластовые улья для отводков, которые делаю ну, для разных целей, для продажи для и так далее. Вот эти отводки я принес в этом году, решил объединить с центральными семьями. Значит, я принес их и просто, без ничего, посреди дня, в... имеется в виду, поднима, поднялась хорошая температура в пределах 15, 16, 17 градусов днем у нас. В тот момент я начал, где нужно было почистить, почистил, где нет, нет, доня и так далее. Все это делал как бы... Скажем, сразу это все делал. И без ничего, думаю, возьму, сделаю в пределах нескольких семей напрямую. Без второго корпуса, без пленки, без ничего, без каких-то мяты, без ничего совершенно. Я взял их, схлестнул, поставил посреди разделительную решетку в тот же самый корпус, в том корпусе, в котором зимовала основная семья. А пенопластовый улей ну, э, этот пятиграммочный, я просто вытащил рамки, поставил внутрь и перевернул, выбил пчел и попытался выбить этих пчел на основную семью. Ничего не произошло, они э, сразу приняли этих пчел, объединились без никаких проблем. Но я думал, что будут какие-то подводные камни. Думаю, как бы я тогда не успел на Zoom, вернее, даже не знал о нем. Просто Наталья немножко отходно сообщила, имеется в виду, субботу сообщила, а я в субботу был уже там, утром. И на несколько дней поехал туда, на пасеку. И когда я приехал, был другой зум, но не было результата. Буквально сегодня я приехал и привез вот этот результат, о котором вам рассказал. Никаких проблем по объединению напрямую, без ничего, без пленки, без откатывания уголка. Это для меня. Я говорю, что это я делал. Как ребята будут дальше делать сами, пусть думают. Но вот такой вот результат у меня напрямую. Спасибо, спасибо. ничего. Посреди, посреди Посреди дня, не вечером, ничего. Просто посреди дня. На следующий день я объединил все семьи, все семьи, которые у меня были, э, э, имеется в виду те, которые я предполагал объединить. Теперь получается, что Основная семья и отводок сидят в одном корпусе через разделительную решетку. Правильно я подумал, да? И летают в один литок. И летают в один литок. Один литок. Верхний приоткрытый наполовину. И тот наполовину, потому что идут обратные холода. Так я его открыл на полную катушку верхний. И нижний литок там тоже 3-4 сантиметра для того, чтобы они почищали то, что я не успел почистить. Два литка. они открыты два литка. Центральный, верхний и нижний, и все. Другого ничего нет. Ну, а смысл вот этого эксперимента? Что Двухма... вы хотите добиться? Я хочу добиться двухматочного содержания в одном додане. Двухматочное. Потом, когда они наберут силу, скажем, на э, более серьезную, я ставлю его на второй корпус и продолжаю вот это вот э, то, что начало. Э, просто у меня объем большой, пуля, да, дадам. Это, это не великопольский, не, скажем, не ни рута, ничего. Из-за этого я хотел, для того, чтобы, если бы я поставил во второй корпус, во второй корпус, это было бы очень большой объем. И, и, и холода бы не дали нормально развиваться. А я хотел максимально сделать компактное гнездо для того, чтобы развитие, ускорить развитие семей, потому что у нас максимально быстро зацветает акация. Я говорил просто, я не знаю, Рошад, навряд ли Рошад был и слышал это все. Я раньше... На, как бы одна семья у меня давала медосбор акации, имеется в виду даже слабые семьи. Почему слабые? Потому что у нас э, наращивание не приводило к хорошему результату, осеннее наращивание, потому что э, засуха, нету ни пальцы, ни меда и так далее. Стимуляция давала тоже не очень результаты, там большое было воровство и так далее. И практически э, ну, большая часть семей и шла слабая в зиму. И из-за этого как бы получалось, что э, я понимал, поменял немножко технологию. Я э, слабые семьи э, максимально утеплял по бокам, но и на последних годах начал включать снизу, пенопластовое утепление снизу на, на пол и оставил. И это дало свои результаты. Где-то в пределах 30-40% увеличения э, расплода. И те семьи слабые, которые, казалось бы, не могут дать никакого результата, они давали результат на медосбор Акацевый, они успевали набрать силу. Если брать, скажем, сильные семьи, которые стоят, ну, скажем, на додании там на 8-9 на рамок, и семья, которая имела 4 рамки, 4-5 рамок, скажем, такая же семья в том же додании, но если ее снизу, по бокам и сверху утеплять пенопластом, то она давала результат, ну, практически такой же, как та семья, которая была на 7-8 рамок. Я уже об этом говорил как бы раньше. Так что, Валера, если есть вопрос, давай будем заканчивать. Я говорю это самое. У тебя какая порода? Две семьи одинаковые породы матки или разные? Значит, у меня порода и скарника, и карпатка. У нас сейчас это широко используется. В основном карпатка, за с и привозит. Ну, по крайней мере, так говорят. Это я не могу сказать, потому что с ними не езжу. А, ну, как бы по физиологическим своим данным, в принципе, похоже на карпатку и по этиносности и так далее, по всем этим физиологическим данным. И карника у меня. Но карника меньше, там процентов 10 на пасеке. Основная масса – это карпатка. Объединял только одной породы или разных пород? Не смотрел совершенно, вообще даже на породу не смотрел. И, и вижу сейчас, что было разнобой, Там, одна с другой, не было вообще. Для меня важно было объединение. Не, фондон, не, фондон. не то, что мне этот, а важно объединение и какой будет результат. Вот в этом для меня был смысл. Мне сейчас породность, как бы я не, не селекционер, мне нужен как бы другой результат. И как бы уже результат есть. Для меня это серьезный шаг. Да, это хороший да. результат. Да. Скажи, пробовал давать сироп с молоком в пакетах? То, что мы говорили недели-полторы назад. Я не, я, я, пробовал, я не пробовал давать сироп с молоком в пакетах, я даю просто молоко. Этот результат я уже прошел много лет назад, и он дает свои, свои плоды. Если у нас затягивается носа, я обязательно даю молоко. Обязательно даю молоко, потому что белок у нас никто не отменял. И получается, что когда я даю молоко, увеличивается они растут, как на дрожжах. А мед я не даю. Почему? Потому что мед, в принципе, у меня или есть, или как бы я за счет, скажем, молока пополняю белковые запасы, все. Мед как бы это я не обращаю на это внимания. Скажем, я даю, если я даю, я даю, и, или э, это, молоко, чистое молоко, как я тебе говорил. Да, да. И, и ну, бывает иногда даю, если уже совсем тяжко, э, эти подкормка на э, там, дрожжах. Дрожь. А в пакетах провол давай, чтобы не мыть кормушки. Нет, я не давал, в пакетах, не давал в пакетах, я не пробовал давать в пакетах, потому что для меня это было проще. Там при, если, в основном они забирают, всеми максимально быстро. Если они не забирают, я обязательно мою, даю. Почему пакеты там остаются внутри, я как бы думал, как это, но остаются внутри, и потом нужно пакеты вытаскивать, тем более пакет. Я почему говорю, что... Когда ты даешь много молока, это тоже много, это тоже плохо. Нужно давать с 50 грамм начинать. Если не забирать 50 грамм, начинаешь увеличивать. А ты в пакет как ты испачкаешь пакет 50 граммами и все? 50 они не Все, все заберут. Они, они, они, они не заберут, потому что там будет пакет, понимаешь? Вот 50 грамм, вот прикинь, 50 грамм пакет, 50 грамм пакет. Просто нет смысла. они, они не, ничего не поймут. А здесь э, соус не состоит, они залазят, забирают и все. Я не веду, что они даже, может быть, и не обратят внимания на этот пакет. Я думаю, что... Ну, я для себя решил, что это не для меня, как бы, и такой результат для меня не... Я не хочу пакета. Хорошо. Когда ну, ты ну, даешь пол-литра, когда, когда, когда даешь пол-литра или литр, да. Но когда ты даешь 50-100 грамм, это как бы... Я считаю, что это не... Но ну, это не, уже, не... Валера, это уже это чисто техническая сторона, уже приспособление как только такие да, кормушки... Да. У меня кормушки обычно поллитровая пластиковая бутылка. Я ее боковину вырезаю, ложу лежа, солому, солому туда укладываю, как плотики, чтобы пчела не тонула. И, пожалуйста, с краю ставящие. Ну, я показывал роликов, если нужна как, стимуляция там или что-то. Так, все, уважаемые коллеги, я доволен сегодняшним зумом. Очень хорошая. Довольно-таки. Основательно, объективная была по практическому применению своих наработок. Так что всего доброго, все будет Украина, добранич. дякую всем за спукувание. Все дякую вам, Надобранич. Всего всем, до свидания, всем пока. Всего доброго. Всем счастливо, всего хорошего. Всем пока.